Раньше я видела новости о проекте DalioS и не ожидала, что он будет развиваться в дальнейшем, но в этом году вышло крупное обновление, и я все же решила глянуть, что оно из себя представляет, и была удивлена, ведь это довольно уникальный проект в мире дистрибутивов Linux. Разработчики описывают свою систему как современную, безопасную, легковесную и быстро работающую, которая сочетает в себе лучшие одну Linux и Fuxia. По сути это типичное описание любой операционной системы, но при чем тут Фуксия? Сразу расскажу самое странное, что DaliOS имеет две версии, работающую на ядре Linux или Zircon, второе ядро используется в операционной системе Fuxy от Google, вообще не понимаю зачем нужна вторая версия, по словам разработчиков, версия с ядром Zircon ничем не отличается от Фуксии, а на официальном сайте можно скачать только версию с ядром Linux, которая является основной, возможно разработчики уже успели отказаться от второго ядра. Далее не основана на каком-то дистрибутиве, по типу Debian, Arch или Ubuntu, или каком-то окружении рабочего стола, это полностью самостоятельный проект. Разработчики развивают собственный рабочий стол под названием Панголин, в честь животного с таким названием, выглядят они довольно мило, а также они разрабатывают набор базовых приложений. Внешне Далее очень напоминает Chrome OS и Windows 11. Еще очень необычно, что на официальном сайте есть демо-версия системы, которая работает прямо в браузере, но она ограниченная и там не все работает и доступно, но все равно это довольно необычно. Ранее я такого не встречала. Как я уже говорила, внешне оно напоминает Chrome OS, интерфейс довольно минималистичный и имеет много прозрачных элементов, напоминающих матовое стекло. Внизу находится панель, сменить ее расположение нельзя, список приложений открывается на весь экран, его можно сделать компактным, для этого есть кнопка сбоку. Справа на панели находятся быстрые настройки, там по классике можно включить Wi-Fi, Bluetooth, менять громкость, яркость экрана и так далее. Больше всего меня озадачило, что там есть кнопка для смены темы, а также возможность поменять цветовой акцент. Это очень-очень странно и явно что-то лишнее, ведь то же самое можно сделать в параметрах системы. А в самих параметрах не все категории работают, многие просто пустые. Но зато есть вкладка для кастомизации, где можно переключиться между темной и светлой темой, выбрать цветовой акцент, также можно поменять расположение приложений на панели. Я конечно могу ошибаться, но возможно разработчики делают основной упор на сенсорное управление, ведь многие элементы выглядят чересчур крупными, как будто бы используешь систему на мониторе с низким разрешением. Теперь поговорим о минусах, а они есть и их много, ну, основная проблема в том, что система явно сырая, многое не работает, если нажимать на некоторые кнопки, то ничего не происходит. Также система ощущается какой-то пустой, магазина приложений тут нет, зато есть менеджер в приложении, где их совсем немного. Я устанавливала Discord, вроде оно работает, но все же без приложений пользоваться этой системой нет смысла. Я проверяла, вдруг тут работают Flatpak приложения, но нет, на сайте Flatpak нет, далее IOS в списке поддерживаемых, поэтому эта система, где реально нет приложений. Также я заметила, что разработчики нам врут, то что на официальном сайте и то что на самом деле имеет отличие. например файловый менеджер который показывают на сайте явно отличается от того, какой он в системе, он чем-то напоминает браузер, скорее всего то его макет, и разработчики стремятся сделать его именно таким, но все же в системе он выглядит совсем по-другому, поэтому это можно считать обманом. Пока не ясно как будет развиваться система в дальнейшем, и будет ли она вообще развиваться, обновления выходят редко. Прошлое обновление было выпущено еще в 2020 году, а последнее в 2022 году, за это время систему так и не доделали полностью, в целом она выглядит более или менее симпатично, но на данный момент ей полноценно пользоваться совсем не выйдет, она просто-напросто неудобная, плюс нет приложений, а это самая крупная проблема. Если вам проект показался интересным, можете запустить демо-версию на официальном сайте и поклацать немного, но не думаю, что оно как-то вас впечатлит. Жду ваши дизлайки и отписки, до свидания.